Здравствуйте, свидетели Иеговы. Если вы хотите жить вечно, на земле, никогда не стареть, уже сегодняшнего дня, то вот что вам нужно сделать. Вам нужно сохранить свой тестостерон. Чтобы тестостерон превратился в дегидротестостерон, нужен холод и водород. То есть, если тестостерону добавляется в водород, то она превращается в дегидротестостерон, гормон желаний. А после э, этот спирт э, выходит с мочой и у человека не остается ни тестостерона, ни дегидротестостерона, ни водорода. И чтобы сохранить всегда в своем организме водород, то есть антиоксиданты, да, и тестостерон, гормон радости, вам нужно одеть теплые трусы, теплые носки. Теплые, теплые трусы делаются из материала флис. Вот. Одни трусы можно сделать из двух слоев и одевать сразу два труса и дополнительно добавлять сюда еще материала флиз. Или Валенные шерстяные подкладки. Обязательно одевать теплые носки, потому что кровь циркулирует от ног прямо к половым органам. Наш бог Иегова создал нас для изолятора молнии. Человек должен ходить босиком в холоде, под дождем в холоде, и у него образуется гормон декадретестостерон, иммунитет отключается, чтобы человек мог э, плодиться. Вот. Э, наша планета должна быть теплой. Так нас сделал Бог Ягова. Спасибо за внимание.